В общем, всем привет, пацаны, меня заставили тут проверить эту дурацкую тему. Я так не хотел, но все же, как только начала фортиться с темой с Гамункла, э, меня вынудили, я это сделал. Че, похаву можно? Я снимаю. Я голодный, пожалуйста. Иди в холодильник и порой себе. Ну, в общем, повторюсь, я сделал все действия, которые были в видео. То есть кормил в темном месте не 40 дней, сколько, ну, недели наверное хранил в темном месте в полотенце ну и естественно запустил туда свои сперматозоиды но это не важно давайте проверим получилось ли эксперимент или нет ну, в общем делаю стандартные действия как в интернете показано ты видишь что нибудь? Нет -нет. Как, -то, как будто обычное яйцо да? ну вон там что-то плавает ну мне кажется, что вот этот полный бред, и вот чисто биологический. такое невозможно, что вот человеческое семя оплодотворит куриное яйцо. Ну это фейк, это сразу было понятно, но вот я это заснял видео чисто для упрямых людей, которые вот верят в всю эту фигню. И Википедия, ну как бы, знаете, сам знаешь, что в Википедии каждый человек может зайти и поменять и страницу, любую информацию. Я сам так делал. Ты вот, что думаешь по этому поводу? Ну, согласись, но ну, тут где-то тут гормунка увидишь. Что тут ты меня, Филя? Ну короче, всем пока. Это способ не работает. Все, пока. <смех> ты олень, Паша.